Добрый день, Дарья и Антон. Хочу оставить отзыв о вашем замечательном курсе «Риэлтор профессии бизнес». Меня зовут Марина, город Пятигорск. Я на рынке недвижимости уже около 8 лет. Ваш курс, мне, о вашем курсе я узнала из ваших бесплатных вебинаров. И заинтересовал тот факт, что по продажам и скрипты продаж берутся именно из практики, из практики ваших продающих менеджеров. И также тот факт, что вы даете еще блог с маркетингом и по раскрутке сайта, меня очень заинтересовал. И в совокупности именно то, что все дается все вместе, и продажи, и маркетинг, как бы мне дало толчок по принятию решения пройти курс на обучение и я ни на минуту не пожалела очень рада этому курс очень легко заходит информация вся очень доступная даже с минимальным знанием ты можешь все сделать и все внедрить у нас уже три недели работает реклама с сайта пришло уже 63 заявки стоимость заявки где-то около 420 рублей в принципе, по этим заявкам у нас уже заключена одна сделка, вторая сделка на согласовании там, ипотека, материнский капитал. В принципе, движение идет, мы уже нанимаем новых сотрудников, три человека у нас уже прошло собеседование, ну, именно что мы взяли, с завтрашнего дня выходит два человека, в понедельник уже третий человек выйдет. В принципе, действительно... Все идет в гору, все хорошо, замечательный курс, все дается очень интересно, очень доступно и при дается такая информация, иногда она лежит на поверхности, но мы об этом не задумываемся и не замечаем. Скрипты действительно работают, и по ним работать очень легко, и для... поначалу кажется, что какие-то сложности могут возникнуть, но просто надо начать, и тогда все идет как по маслу очень рада, что пришла на ваш курс. Еще раз повторюсь, вы классные ребята, молодцы. Мне, мне нравится то, что то дело, которым вы занимаетесь. Вы хотите продвинуть рынок недвижимости на новый уровень, чтобы профессию риэлтора стали уважать. И это действительно очень здорово, очень хорошо. Спасибо вам большое. Удачи, успехов во всех ваших делах. Всего доброго.